привет отвечаю на вопрос подписчика блога Сергея сергеева привет я начинающий дизайнер как сделать адаптивное оформление сообщества под смартфоны скачал макет как дальше с ним работать без понятия буду благодарен за помощь в этом видео кратко расскажу по поводу адаптации под мобильные приложения вконтакте так и довольно частый вопрос вот такой макет скачал сергей и не всем понятно как им пользоваться давайте расскажу перейдем в photoshop Вот такой макет я создал, который я выложу в своем блоге. Ссылка будет в описании для свободного использования. Так, изначально есть такой у нас макет, как пользоваться мобильным, мобильной адаптацией. Вот, по краям 197 пикселей это то, что у нас обрежет ВКонтакте совсем всем на мобильных, мобильном приложении ВКонтакте. То есть вот они выделены, 197 пикселей здесь и здесь с каждой стороны. Давайте сразу буду показать, показывать на реальном примере. То есть вот я сделал скрин с мобильного приложения. С края в блоге он полностью срезает у меня. Это 197 пикселей у нас. Вот видите? Вот здесь и здесь. Это я учел при создании обложки для блога. Далее. 83 пикселя сверху область индикаторов это вот так вот это верхняя область где у нас батарейка заряд bluetooth значки всякие индикаторы сети и так далее это вот эта верхняя плашка 140 пикселей с каждой стороны область контролов в контролов вот эти вот полосы покажу то есть это та область где находится стрелка вернуться назад и точки по, по точки для меню сообщества из 1196 пиксель это как раз таки рабочая область где у нас идет основное меню вот здесь вот так теперь чуть подробнее на чем руководствоваться при создании самой обложки. Как делаю я? Делается в моем случае. То есть естественно вот эти вот края, где красно подмечено, сюда я не, не помещаю какую-то самую важную информацию. Сюда у меня не заходит обычно текст. Если фотография еще какая-то фоновая без проблем обрежется, ничего страшного в этом не будет, то какую-то часть текста, конечно, помещать не стоит, потому что на мобильник она срежется. Вот как пример. Покажу обложку сейчас. И включу направляющие. Направляющий включается Ctrl-H. И выключается также. Вот, я создал направляющие. То есть в пределах этой области у меня ничего, никакой важной информации не находится. Ну, ничего не было бы страшного, если бы у меня немножко зашло меню в краю вот сюда. Вот. Не меню, а иллюстрация. То, что на телефонах она обрежется, ничего страшного не было бы. А если бы текст зашел бы, то уже на телефонах смотрелось бы совсем не то. По поводу контроллеров и верхнего меню индикаторов, то я их особо обычно не учитываю. Ни сильно не мешают нам, никакой дополнительной помехи не несут. Но ну, может сверху, здесь область. Если какая-то супер важная информация у вас будет, небольшого размера, то может стоит это учесть. А так обычно не передаю этому значению. Главное вот эти вот красные полосы учесть. Вы можете скачать данный макет я его выложу в блоге своим ссылку также на ютубе выложу для скачивания и нижнюю область я также создал это у нас область миниатюра здесь описание сообщества написать сообщение и подписаться их тоже можно учитывать например если вы создаете обложку и здесь пишите стрелку подписаться чтобы вам всегда знать где она находится здесь вы смело можете уже и отрисовывать и знать что она у вас будет именно здесь по сохранению можете прямо сохранять вот так ее вместе с нижним с нижней частью этой обложки при загрузке вконтакте вы можете ее там срезать либо если она вас как-то напрягает можете при сохранении обложки взять инструмент кадрирования и просто вот так взять и срезать ее уже далее нажимаете enter сохраняете и как обычно загружаете вашу обложку в сообщество. Так, резюмируя, скажу, что не стоит помещать важную информацию в эти края, в область индикаторов, либо область контроллеров особо внимания обращать не стоит, и пользоваться данным шаблоном, и учитывать, можно какие-то пропорции по поводу кнопки, либо кнопки подписаться, либо написать сообщение. Все, на этом все, надеюсь видео было полезно, подписывайтесь на канал, также на блог ВКонтакте. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Всем пока.